Наташа, чего так поздно? Что-то случилось? Екатерина Андреевна, поедемте со мной. Куда? Я вас очень прошу. Да что случилось-то? Я звоню в полицию. еще известно содержимое этого письма. Ну, давай. Давай возьми трубку. Это тебе. Ты честно ну, давай же возьми трубку. Ну а что делать? Дома себе? Ребят, проехать могу? Нет, езжай в объезд. А что случилось -то? Да тут парень какой-то из окна прыгнул. Привет. А это что? Упала. Да? Не знаешь, где Ковалев? Нет. Он не звонил тебе? Нет. У него телефон выключен. Послушай, чего ты хочешь? Он не пришел вчера. Сожалею. Я боюсь, что с ним могло что-то случиться. Например. Может быть, он уехал. Как? Как люди вообще уезжают. По воде, по воздуху. У меня его вещи. Я сейчас в больницу еду. Может быть, она знает? Как со всем этим жить будем? А ч ты меня это спрашиваешь так, как будто я в чем-то виновата, а? Просто хочу знать. А ты терпи, Санечка? Терпи. Если ничего не было. Я знаю. А разве это вот сейчас? Важно? А? Хотел с ней ехать меня бросить. Хотел. Слушай, Сань, а представлял ее, когда меня Представлял, Сань? Любимая. Родная. Мой смысл. Видишь, мысли какие в голову лезут. Страшно мне, родной. Добрый день. Екатерина Андреевна на месте? Минуту. Миш, хорошо, что приехал. Пойдем, я тебе кое-кого покажу. Понял. Пойдем, пойдем. Простите, а Савельев Яков Александрович в какой палате лежит? товарищ майор, Идет много лет, прежде чем я вернусь домой. Курган хранит свою тайну. Манхэ ке. Манхэ хранит тайну. Девушка, что вы здесь делаете? Сейчас неприемное время. Лена! Да, я скоро буду. Кать, прости меня, но я должен тебя кое о чем спросить. Ты не знаешь, где Ковалев? Нет. Вчера вечером его не видела? Знаешь, ни вчера вечером, ни сегодня утром. Ладно. Извини.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 первые, я, я Из таги вернулся как только волков. Меня... Про остальных я... пока ничего не известно. Пол На связь я... не выходит. Я... Военные прочесали я... весь район, я... ничего, я... никаких следов. Ясно. Я... Выключу. Выключу. Как меня? Да, чуть не забыл. В отряде Волкова гражданский был. Я уточнил, Ковалев. Тайну хранит Манхей. Расскажи мне все. Помоги. Я хочу знать, что произошло с Сережей. Я знаю, что он твой сын. Да, на все повсю десять минут. я всех ненавижу. Ну что, доктор, я жить-то буду? Моя помощь вам больше не понадобится. Хорошо бы, чтобы он полежал день-другой. Спасибо. Да. Спасибо. Через пару дней он уедет. Очень мало времени. Рассказывай, какой договор с Филиппом? Деньги хочет. В обмен на что? Хорошо, не важно. Как вы связь держите? Никак, сам меня находит. Вера, выйди. Я сказал, выйди. Моя задача – просто передать ему деньги. Они должны быть настоящие, чтобы он ничего не заподозрил. Дальше я все сделаю сам. Потом? А потом ты собираешь тюмодан, берешь Веру и уезжаешь отсюда. Дело за мной. Ну учти, не дай бог, Вере что-то не понравится. А про Лену забудь. Она моя. пень. Пей, пей. А -а -а, пей. Теперь нечего бояться. Все страшно уже позади. Тебе нужны силы. Давай, пей, пей. Ты знаешь, о чем я подумала? Ты вернешься? Я не знаю. А мне что делать? Что и всегда? Миш, привет. Ты не мог у меня забрать? Я у Тамары. Лена, прости, что я поднимаю эту тему. Я знаю, что тебе это неприятно. Уверен, ты понимаешь, почему я. Очень много слов, Миша. Будет лучше, если ты уедешь в Москву. Задови машину. Лен, пожалуйста. Останови, я сказала. Ведешь себя как девчонка, ей-богу. Это для твоей же безопасности. Хотя бы на время. Навестишь родителей. За три года ведь так ни разу и не съездила. Я сейчас никуда не поеду. Почему ты упрямишься? А почему я должна уезжать? Я переживаю за тебя. И этого ты не можешь мне запретить. Лучше за Верой присмотри, у бабы крыши поехали. Да подожди ты. Я хочу тебе помочь. Уверен? Леночка. Тогда помоги мне найти Ковалева. Манхай служил у Терентьева. По рождению Юкагир. Вот это письмо его руки. А вот это его жены. Почему ты скрывала от всех, что Сергей твой сын? Я боялась отец погубить его. Что произошло с Сережей? знаю. Ну что, давай. По ощущениям, Саня, одумался ты? Угу, одумался. Красава. Давай поскорее закончим садию. чести так не нравлюсь, да? не баба, но обидно как ты все же. Ну, что у нас там плюс-минус? Семейку на брата. Фу. Молодец, Сань. Не, серьезно, молодец. Что придумал-то? Ну, ерунду какую-то придумал, да? А я прям чувствую, как ерунда из всех щелей вперед. Ну, придумал и придумал. Бог тебе судья. Где встречаться будем? Да, где хочешь, там и будем. Давай там же, порду. Угу. Во сколько? Час ночи. месторождение в привольное. Представители Байкал нефти выехали туда на консервацию разработки. Поводи там жалом, что-то да как. Будет правильно, если кто-нибудь от нас будет. А что дальше будет? Ну, с расследованием. Тёма, ты че такой умный? Ты поезжай, а не рассуждай, что дальше, что потом. Твоя задача здесь, извини. Понял. Нефть. Через месяц начнется разработка месторождения. Мы хотим попросить вас сделать так, чтобы этого не происходило как можно дольше. Зачем нет? А вы никогда не задумывались над тем, чтобы продолжить службу где-нибудь еще? Ну, например, в Москве. Привет. Привет. Ну и как дела? Да как сказать, Сан Саныч попросили. Да что ты говоришь? Как это попросили? По-хорошему как еще. Ну а что он говорят? Завтра от главного люди приедут и будут решать. Одна просьба будет. Ты как поймешь, ты мне сразу скажи, нужен я тебе буду или нет. Хорошо? в порту. Хорошо. Все получится. Другого шанса начать все сначала не будет. Ладно, пошли. Шанс не будет, мои дорогие, это точно. Остались их товарищи, соседи. Сейчас передаваю группа, человек 10-15 спасателей и проводников продевается вглубь и ищет людей. Мы строим там барьеры с цемента, чтобы предупредить возникновение огня и остановить углекислый газ. Разбиваем территорию на отсеке. В этой минуте власти Турции подтвердили гибель 245 человек в результате чудовищного взрыва и пожара на угольной шахте на западе страны. Не менее ста горняков остаются в тяжелейших условиях на огромной глубине. Чтобы туда спуститься, нужно время. Она на всех, а там для всех на вес золота. Руководство страны отменило все дела и поездки. Все остаются на месте событий. Приходится болезненность из других государств. Слово сочинственной поддержки родным и близким погибших перед луководством премьеру и президентом России. Есть места, куда попасть невозможно. Там огонь и Приходится отходить на время, чтобы спасти людей, уходить. В заблокированных стрессах, хоть где живы. сделаешь у тебя все в порядке саша как ты думаешь как ты думаешь порядке или нет я приехал поговорить с тобой вера знает нет ясно тебе лучше уйти было вчера. Что ты сказал Вере? Я сказал, что люблю тебя. Ну, как так может быть? <звык> я не знаю. Но я не хотел, чтобы все вот так вышло. Я все испортил. Никто не виноват в том, что происходит, кроме меня самого. Береги себя. СТУК В ДВЕРЬ ХАНТАЙ КИРЫ ХАНТАЙ КИРЫ ХАНТАЙ КИРЫ Предупредить! Сейчас это никак не можно. Ты еще слаб. Надо идти. Сережа. Отдай кире. кире. забрали ИЧИ. Злые духи. Не люди, не звери. ИЧИ. Девушка. Там была девушка. Я а что-то видел здесь? Либо уже случилось, либо должно только случиться. Как вы себя чувствуете? Давайте знакомиться. Я главврач этой замечательной больницы. А вы, Олег, так? Волков? Олег Петрович, майор, приехали к нам из Москвы. Я про вас все знаю. А кто такие ичи? Обычные люди. Мне показались они какими-то необычными. Это шаман, который поругался с днем. Ты понял? Он делает их ичи. Они пьют отвар вроде того, что ты пил. Он дает им силу и скорость. Ты зачем они нападают на людей? Шаман говорит, это воля Торума. Люди с больших городов выгоняют хантов с их земель. Это длится столетиями. Кто-то должен попытаться защищать свой народ. Так думают войны, которые становятся Ичи. А на самом деле? Золото. Проклятое золото. Тот, кто управляет Ичи, боится, что кто-нибудь найдет это золото быстрее его. Этот шаман? барс а он кто мой внук потомок атамана терентина а тамара она моя дочь То, что у нас дороги не к черту, так вы еще и воите хреново, товарищ майор. Я все за отбил. ну куда ка, -ка я посмотрю, что у тебя там. Давай-давай-давай. медленнее медленней. Да, был Михаил Аркадьевич, нет Михал Аркадьевича. Давно надо было его валить. Гнилой он мужик, понял? Никчемный. Надо было. Тут, наверное, шахта где-то недалеко. Шахта тут? Саня, привет! Саня, не сочти за грубость, курочку подними, пожалуйста. А то мало ли пуколка. начнешь молять, почем зря. Крутимся, крутимся, крутимся. Замечательно! Михаил, идите к Александру. Ух, а знаешь, что самое интересное, Сань? Сейчас весь расклад как на ладони будет. Сумочку неси. Ближе, ближе, ближе, ближе. Отходи. Ух. Так. <как> <как> Эх ты! Хренов твои дела, Саня. Бабки ты настоящие? Сурин твой почищим раз, чем ты будет. Задумал нас двоих завалить. А ты чё улыбишься-то? А? Что скажешь, не так? Зачем бабки настоящие привезли развалить меня, собрались? Да, Сань. Ну ладно, я пойду. У меня дела. А вам есть о чем пообщаться, по-семейному, по-домашнему разобраться. Пойди, доставлю, чтобы повеселее было. Ты мне Сань, поверь, Шурин тебя шлепнуть хочет. Я уж в этом разбираюсь. Хорошо, как никогда хорошо. Дури. Ты ч ⁇ ему правду поверил? Нет. Да. Привет. Послушай, мне нужна твоя помощь. Ты слышишь меня? Да, Лена, я тебя слышу. Что-то случилось? Я кое-что вспомнила. Это очень важно. Ты не мог бы приехать ко мне? Приехать к тебе? Хорошо, Лена, но только не раньше, чем через час. Я тут Саше пытаюсь помочь начать жить заново, а он сопротивляется. А что случилось? Ну ты же знаешь, какой он нас доверчивый. Связался со всяким сбродом, а что дальше делать, не знает. Ну да ладно, мы почти закончили. Я скоро приеду. Целую. Не надо, Стань. Лена потом плакать будет. Мне нужно поехать в одно место и как можно скорее. Сейчас. Если это возможно, туда. Куда? Это в Тайге. Тебе знакомы эти места? И что там, Лена? Я не знаю. Лена, остановись. Прошло уже два года. Я пытаюсь найти хоть что-то, что можно поверить. Это единственная зацепка. Дом да пропасть. Тебе это чертова квалил. Я не знал, как тебе сказать. Алексей был в составе той группы из Москвы, которая пропала в Тайге. Просто отвези меня туда. Ладно. Завтра в 9 на пристани. Хорошо. А дальше что? Оставь ее в тайге. А дальше делай, что хочешь. Ты мне больше не нужен. станет. Почему меня спасли? Ты поможешь мне остановить его. Кого? Алабарса. Есть кто-нибудь? Привет. Ты чего так рано? Я бутылку воды хотела купить. Галя здесь. Она на складе. Ну так куда ты? Далеко? А? С Мишей в тайгу поеду. Хочу побывать в одном месте. Я пойду. Подожди, сейчас паром подойдет. Дай на моторке. Пока. Лен, будь осторожнее, мешай. Не надо, Саш, я все про него знаю. Я тоже так думаю. Спасибо. Прости, просто не выспался. Куда ты так торопишься? Прости. Далеко еще ехать? Километров 20. Дальше пешком пойдем. все силы на улучшение показателей добычи. Павел Васильевич, заходите. Простите, вышло какое-то недоразумение. Меня попросту забыли предупредить. Присаживайтесь. Думаю, все вы прекрасно понимаете, что с введением административного ограничения на рост цен что за хрень? мы понесем убытки... Антигренсис, не знаешь, Также мы лишимся... Некоторого количества клиентов, пусть не самых важных, но все же. Вот этот. Нам необходимо решать эти проблемы. И начинать решать, не решать за проблемы необходимо именно здесь. В офисе управляющей компании. Павел Васлович. Павел Васлович. Да. Насколько я знаю, самый проблемный сектор ваш. Можете сейчас обстоятельно рассказать нам о ситуации в Тюменской области? Да, конечно. Одну минуту. Андрюша, как так получается? Мог бы и предупредить. Ну, а как тут предупредишь? Ситуация меняется каждые пять минут. Как да, потому уже попросили. Никого-то, службу безопасности в моем составе. Слушай. Можешь это сделать? Одно одолжение. Аша, mm. я уже делаю одолжение. Что говорю с тобой? Mm. Прости, ну каждый сам за себя. <связь> Нужно избавиться от этого мента. Поезжай в Белагорск. Нам больше не нужно. Фольклора пора заканчивать. Молчит? Ага. Ты иди, я тебя пущу позади. Ну, как дела? Хорошо. Я присяду? Я тебе вот что скажу, Олег Петрович. Я от тебя не отстану, пока мы не поговорим. Ладно? Хорошо, мне надо обход делать. После зайду. Ну, что дальше? Это здесь. На ну, дне это, как его, Достоевский. Гроза. Что я сделала? Филипп, ты дома? Есть кто-нибудь? Кто-нибудь дома? За спину очень медленно. Понял, медленно. Надевай. Ну почему сейчас? Надо мне звонить, малыш, погадай, ну что погадай. за... Люха, не надо. А? Все хорошо, слышишь? Ружье брось. Ты меня слышишь? Ружье брось. Ты делай. То, что тебе брат сказал. Все хорошо, братуль. Положи ружье, пожалуйста, а? Мы уже все уйдем, пожалуйста. хорош выходи сейчас пару всех дожди скорую вызовить будь добр положи на землю кладу кладу Слушай, ну, слушай, я сейчас с это пацанами это? прокачусь, в приятку. Очень быстро. Скоро приду, не переживай. Ух, я чего хотел спросить, а где ты такие ботинки купил себе? себя? Что бы ты там ни увидел, ничего Я всегда буду рядом. уже все равно холодно Я хочу чтобы ты знал правду Ты искать золото. Почему бы тебе не помочь брату? Я хочу, чтобы вы с отцом помирились. До тех пор я не буду помогать ни тебе, ни ему. Он не хочет меня видеть. Он боится тебя. А ты? Нет. Ты знаешь, где оно спрятано. Хочешь забрать все себе? Мне это не нужно. Ты думаешь, я поверю тебе? В твоих жилах течет та же кровь, что и в моих. Оно наше. Ты не слышишь меня. От него только беды. Что ты задумал? Пора покончить с этим проклятием. Прощай. Стой, стой, прошу тебя, не надо. Стой, стой, пожалуйста. Ну стой, стой, не надо. Ты хотел его убить, пожалуйста. теперь она свободна. особенного. Он приводил тебя сюда? Да. Ну вот ты здесь. Что дальше? Из-за этого золота я потерял отца и обоих сыновей. Будет она проклята. Избавиться от него навсегда. Вот единственный выход. Моя цель, которая в нынешнем моем положении кажется недосягаемой. Кто бы ты ни был, решать тебе.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 что Сергей погиб из-за меня. Почему ты скрывала от всех, что Сергей, твой сын? Я боялась, отец покупки. Здравствуй, сын. Создай Ноуботин. Кто управляет Ичи? Балбас. Мой ног. Потом Катамана Теренки. А Сергей? и брата Лопарцева. Никто не должен знать нашей тайны. Знаешь? Да. Я остаюсь до конца расследования. Понятно. Спасибо тебе. Ладно, легко мне пробежать. Завтра увидимся. Стой, Аверьяна здесь? С утра не было. Я попрощаться хотела. Я передам, что ты заходила. До свидания. Пока. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается вокруг компании Байкал Нефть. Руководство предприятия выдвинуло очередные обвинения в адрес бывшего вице-президента Павла Верийского. Напомню, на прошлой неделе в интернет-изданиях и социальных сетях появился материал, который разоблачает крупные махинации Верийского и других сотрудников компании. Автор статьи менеджер Байкал нефти Игорь Болдырев обвиняет Верийского в организации преднамеренного убийства. Информацией уже заинтересовались в МВД России. А дело по борьбе с нет, я только пошел. А, ты пропадаешь. Смотрите а а прямо